Пушистый зряв господа, ломтик на связи. Сегодня рисую общего персонажа по челленджу, созданному Фурами на две недели назад. Туть данного челленджа состоит в следующем. Участники скидывают в комментарии черты персонажа, его внешности, характера, палитры и прочего, из которых в последующем рисуется сам персонаж. Ну а вот что вышло, нашего персонажа зовут Бенджамин, по своей натуре этот персонаж добрый и вспыльчивый, обожает чай и вечно носит с собой термос Из одного из его глаз растет цветок, что выделяет его на фоне остальных персонажей, у него рыжий цвет шерсти длинные светлые волосы, цвет глаз карий Бенджамин также потерял ухо и хвост, вместо уха теперь стоит протез, носит кожанку и джинсы. На сам арт ушло плюс-минус 5 часов, всю прочую информацию вы сейчас видите на своих экранах. Удачного просмотра спидпейнта! Спасибо, что досмотрели до конца. Я был бы крайне благодарен, если бы вы поделились этим видео со своими друзьями. Не пропадать же труду. Также, если вы еще не знали, у нас есть свой сервер Discord, где я частенько общаюсь со своими подписчиками и где царит уютная атмосфера. Ссылка в описании. Ну а на этом все. Ставьте лайки и пилите кнопту. Покедок!